Мы жены мобилизированных 121-го полка 2-го батальона. Наши ребята нашлись. С ними все в порядке. Мы просим обратить в командование свое внимание на выполнение прав наших мобилизированных мужчин. В том числе это касается ненахождения их на, пер... на передовых и первой линии оборотов. Это касается надлежащего оказания медицинских услуг. Это касается... Законных, положенных им увольнительных.